Первые – те, кто помог возрождению древнего города Болгар и острова Града свиярск В этом разделе семь тысяч имен. Еще семь тысяч имен благотворительных внесены в раздел, посвященный строительству Болгарской исламской академии. Шесть тысяч татарстанцев сделали свои взносы создание собора Казанской иконы Божьей Матери. Присутствие ректора КФУ Ильшата Гафурова не случайно, поскольку Казанский федеральный университет принимает непосредственное участие в научных исследованиях проекта фонда Возрождения. Елизавета Евтефеева, Универньюз.